Друзья, добрый день. На связи Максим Петров, независимый финансовый советник, управляющий партнер проекта Max Capital. Продолжаем серию видео по поводу того, что же является, какие составляющие являются ключевыми для, для успешного инвестирования. То есть в предыдущем видео мы посмотрели и разобрали, что восьмое чудо света – капитализация, формула сложного процента. То есть для того, чтобы формула сложного процента раскрылась во всей красе и действительно была возможность заработать значительный капитал, нам требуется две составляющие. То есть, во-первых, это процент, под которым мы работаем. Второе – это время. Соответственно, чем более низкий процент, тем больше времени нам нужно для того, чтобы реализовалось чудо капитализации. Вторым ключевым фактором, о котором хотелось бы поговорить сегодня, является, в принципе, активы, то есть то, что вы работаете. То есть если у вас будет достаточно много времени, если у вас будет э, даже привлекательная ставка доходности там, в районе 20-30%, в любом случае, если вам нечего инвестировать, если вам нечего вкладывать, то... Ну, вы как бы ничего и не получите. Казалось бы, опять-таки, прописные вещи говорю, но практика показывает, что люди очень серьезно недооценивают то, что они могут, то, что они имеют свои активы на длинном промежутке времени и очень серьезно переоценивают свои силы на коротком промежутке времени. А сегодня вот хотелось бы как раз-таки поговорить по поводу того, что для многих из нас является важным ценом это недвижимость, и поговорить о недвижимости немного в другом ключе, то есть, что мы приобретаем на самом деле, покупая недвижимость, за что мы платим денежные средства. Ну, приведу на своем собственном примере. Приведу на своем собственном примере, как, как это работает у меня, как как каким образом я это использую непосредственно. Итак. А, а, в недвижимости. Или вообще, когда мы покупаем тот или иной актив, то мы приобретаем право собственности. Право собственности, соответственно, за включать в себя три ключевых правомочия. Это право пользования, владения и распоряжения. То есть, если я владею телефоном, я собственник данного телефона, то у меня есть три правомочия. То есть, самое ключевое правомочие любого объекта, любого актива, который мы приобретаем, ключевое правомочие да, – это правомочие пользования, то есть, использование данного инструмента, данного актива для э, ну, получения от него важных потребительских свойств. То есть, если опять же приводить в пример телефон, получается, что здесь ключевое право пользования да, – это принимать телефонные звонки, пользоваться электронной почтой, заходить в социальные сети, осуществлять планирование, календарь, <coughs> учитывать текущие дела. Ну, то есть я им пользуюсь, да, это ключевое. Если мы, говорим, если мы говорим про недвижимость, то право пользования, да, оно предполагает в себе, это то, что я пользуюсь данным объектом недвижимости. Я в нем живу, я в нем сплю, там тепло, там не сыро, там я могу приготовить продукты питания, там у меня безопасно, потому что это находится под замком. То есть вот ключевое правомочие это пользование. Во второе правомочие, ключевое, ну, уже не ключевое, но которое стянется автоматически за собой, подтягивается вместе с правом собственности, это право владения, да, что значит право владения, это значит прийти и сказать это мое, то есть если я сижу в собственной машине, на которой ну, оформлено право собственности, я могу сказать это мой автомобиль, это, это мое, и любое посягательство на Данный автомобиль, посягательство на телефон, посягательство на квартиру со стороны третьих лиц, это соответственно защищает мои права собственника, да, то есть вот, про прав, правомочия владения. И третьи правомочия – это правомочия распоряжений, да, то есть это возможность на свое усмотрение сделать с вещью, с активом все, что я пожелаю. Захочу – подарю, захочу – продам, захочу – разобью, захочу – улучшу свою квартиру ну то есть некие полномочия распоряжения что я волен делать то что я посчитаю нужным к чему я это я это к тому что когда мы говорим про объекты недвижимости то когда мы снимаем недвижимость в аренду мы фактически покупаем у собственника, который обладает семя тремя полномочиями, мы за какие-то деньги покупаем правомочие пользования, да, то есть ключевое правомочие. При этом собственник по-прежнему по по имеет право распоряжаться и по-прежнему имеет право владеть. Но специфика российской недвижимости такова, что правомочие, владения и распоряжения обходится нам очень дорого. Привожу это на своей собственной квартире. То есть квартира, в которой я сейчас живу, стоимость ее составляет там, в районе 94 миллионов рублей. А арендная плата составляет 135 тысяч рублей. То есть я в год плачу чуть больше там, 1 600 тысяч рублей. За право пользования данным объектом недвижимости. То есть я Перекупаю у собственника это право пользования, ключевое право. У человека есть альтернативная норма доходности, да, то есть он может продать эту квартиру там, условно за 94 миллиона рублей, сдать эту, ну то есть вырученные деньги разместить там на депозиты в банке и условно получить доходность там, в районе ну, не знаю, 8%. 8 там, ну давайте для ровного счета, чтобы легче было считать 100 миллионов, это получается 8 миллионов рублей человек может при прочих равных условиях получать с этого актива, продав, но он не продает. То есть у него ставка альтернативной доходности в год составляет 8 миллионов, а он получает миллион шестьсот двадцать где-то так. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек распоряжается не совсем правильно своими текущими активами. То есть за право владения и за право распоряжения, там 8 миллионов минус миллион шестьсот, получается 740 тысяч рублей человек платит в год. За право сказать, что это мое и потенциальную возможность распорядиться этим на свое усмотрение. Задумайтесь об этом, это тоже является очень важным фактором, да, когда мы покупаем какого-либо рода объекты в собственность. Почему я про это говорю? Потому что в инвестировании, как я уже говорил в начале данного ролика, очень важным является то, что вы инвестируете и как вы инвестируете. Получается, наша ментальность такова, что нам важно быть собственником. Но это ментальность, да? то есть это годами, столетиями в нашем мозгу было. Но посмотрите, в, в какую сферу сейчас переходит мир. Мир прекрасно понимает, что ключевым правомочием право собственности является право пользования. Почему так развиваются каршеринги, ну, пока что там в федеральных городах, да, федеральных федеральном значении, москве Москвы и Питера. Почему активно развивается то же самое такси? Почему сейчас, допустим, в Америке, в Европе, Apple реализовала возможность аренды айфонов? Почему автомобили... Автоконцерн Volvo переходит на вопрос аренды автомобилей. То есть, они не собираются продавать, они предл предлагают сдавать у, ну, то есть, брать автомобили в аренду у, само, самой, у самого автоконцерна. Потому что люди постепенно начинают понимать, что ключевое правомочий это пользование, извлекать выгоду, за, используя актив. Поэтому задумайтесь об этом. И посмотрите ради интереса, да, то есть посчитайте недвижимость, которой вы владеете на праве собственности. Сколько вам будет стоить купить такой же объект недвижимости, будь то дача, квартира, земельный участок. Сколько вам будет стоить купить право пользования, освободившись при этом от права распоряжения и владения. К чему я это говорю? К тому, что вы можете тогда лишиться права собственности, продать данный объект, данный актив. Купить этот же актив, только право пользования этим активом, чтобы извлекать из него выгоду, а остальным соответственно людям оставить право владения распоряжения, если они готовы за это платить значительные деньги. В этом случае вы высвободите капитал, который уже используя формулу сложного процента, используя долгосрочное инвестирование, можно грамотно и высокодоходно управлять чтобы был прирост капитала непосредственно у меня на этом все продолжим в следующем видео оно будет заключительное касающееся третьего третьей специфики на что обратить внимание для того чтобы быть успешным инвестором если понравилось видео если были для вас определенные инсайты откровения ставим лайк подписываемся на канал пишем какие какие что интересного получили, какие сделали выводы, что сделаете прямо сейчас. У меня на этом все, на связи был Максим Петров, удачи вам и до свидания.